Когда я только приехала в Берлин три года назад, я ехала в метро, четыре человека, как купе, и с нами была девушка с особенностями ментального развития, вокруг были немцы, и она очень громко включила телефон, ну, нестерпимо громко. И я видела, как незнакомые с ней наши попутчики, немцы, соседи, разговаривали с ней, они могли с ней разговаривать, они говорили ласково, но твердо. Она сделала телефон потише. И немцы как бы начали передавать друг к дружке. И не было никаких проблем. Ни для нее, ни для меня, ни для них. Вообще очень часто говорят, что Берлин, Германия, Европа ⁇ это место, где живут какие-то фрики, где много сумасшедших на улице. Любит этим заниматься наша пропаганда. Среди фриков действительно много людей с особенностями ментального развития. И в этом нет никаких проблем ни для меня, ни для окружающих. А в России я такого не видела. Мы хотим поговорить об этом с Верой Шенгель попечителем фонда «Жизненный путь». Благотворительный фонд «Жизненный путь» оказывает комплексную помощь взрослым с особенностями развития. Вера, здравствуйте. Здравствуй, Оля. Здрасте. А вот вы сейчас занимаетесь, меня совершенно поразила эта тема а, про то, как у людей, у которых случается, не знаю, там срывы или ну, какая-то госпитализация, у них отнимают, например, телефон мобильный при госпитализации, например, я не знаю, в панеи, наверное. Нет, нет, в ПНИ не госпитализируют. Кажется, что это такая в общем, терминология, которая никому, кроме моих коллег, не интересна. Но на самом деле это очень важно, и я всегда, всегда обращаю на это внимание журналистов, когда они говорят, например, пациенты ПНИ да, или госпитализированы в ПНИ. Это очень важно понимать, чтобы, собственно, с этим бороться. Психоневрологический интернат – не медицинское учреждение. Психоневрологический интернат – это социальное учреждение, это вместо дома. Государство как бы говорит человеку, вот ты не можешь жить дома в силу своих каких-то особенностей, или мы не придумали тебе никакого, никакой поддержки на дому. Поэтому мы предоставляем тебе вот такую социальную услугу, проживание и поддержка в книге. что в России они превратились в такие тюрьмы, ну и во всем мире, когда они были, они всегда были тюрьмами. Это проблема как бы тоталитарного института, как тотального института, как это в социологии э, называют. Вот, э, поэтому в ПНИ не госпитализируют. А тот случай, про который вы говорите, это была действительно психиатрическая э, больница, э, и туда действительно госпитализировали моего друга. При том, что он, в общем, сам ночью понял, что ему страшно, у него началась паническая атака, он сам просто доехал до больницы, сказал, вот, здравствуйте, мам, мне очень страшно, мне плохо. И его положили в больницу. Но положили так, как кладут в России за металлическую дверь, без возможности кому-нибудь позвонить и сообщить, где он. Отобрав, в общем, у него все вещи и телефон. И, собственно... День для меня начался довольно удивительным образом, потому что я увидела э -э, СМС-ку, э -э, что я поехала в Ганнышкино, у меня паническая атака. И я позвонила в Ганнышкино, мне говорят, а вы кто ему? Я говорю, я никто. Они говорят, тогда да, мы вам никакой информации не дадим. И, и я поняла, что я оказалась в довольно удивительной ситуации, потому что если бы, например, этот человек не доехал до Ганнышкино, а э -э, не знаю, покончил жизнь самоубийством по дороге, то у меня нет никакой возможности про это узнать, добрался он вообще до места или не добрался. Вот, поэтому в общем, мне еще долго пришлось э, сражаться, я придумала написать там, официальный запрос, оставить, что я по телефон, да, оставить контакты и так далее. В общем, мне, тогда мне сказали, наконец, что да, мы вам не скажем, что с ним, но такой человек, по крайней мере, у нас есть. Вот, тогда я, собственно, повезла передачку и написала записку, чтобы хоть как-то его поддержать. Вообще удивительно, больница имени Ганушкина, Ганушкин э, имеет прямое отношение там, к Светлане Ганушкиной, которая из, известный, великий э, российский правозащитник, и при этом права в клинике Ганушкина как-то очень далеки от э, нормальных. Вы знаете, ну, это не так на самом деле однозначно, потому что больницу имени Ганушкина сейчас, по крайней мере, считают... Э, ну, я, я не знаю, там, передовой или не передовой, но я точно знаю, что у них довольно много практик, там, я не знаю, социальной реабилитации, такого персонализированного подхода и так далее, что в целом, и я даже знаю там двух врачей, которые, а, ну, выглядят довольно профессиональными, амбициозными, очень симпатичными ребятами. А, я думаю, что это, как бы, это не проблема какой-то конкретной больницы. Психиатрическая больница, неважно, Ганушкина или не Ганушкина, она же такой слепок как бы, всей системы, в которой она находится. И, ну, я не знаю, любая женщина, которая рожала в каком-нибудь российском роддоме, да, там, самом простом, или, например, если у вас когда-нибудь заболевали пожилые родственники и вам приходилось их класть в какую-нибудь обычную больницу, вы наверняка знаете, что эта власть медицинского работника, она в целом вообще довольно сильная. И вот это патерналистское отношение, и вот это там, «чё дед, обоссался?» да? ну, 94-летнему человеку, не знаю, профессору, да или даже не профессору, а просто чьему-то любимому дедушке, да, почему мы так разговариваем, потому что что, как бы. А, вот. И в этом смысле психиатрия просто еще больше этой власти имеет, да? потому что гастроэнтеролог хотя бы не может и телефон отобрать, а психиатр может. Вера, в последнее время очень много говорят о психоневрологических интернатах. Ну, один из фильмов Юрия Дудя был посвящен кусок вот этой части, да, в Порохове, Росток, я уверена что все смотрели периодически вылезают какие-то скандалы вот последний раз скандал с принудительной стерилизацией людей с особенностями ментального развития то есть эта тема как-то все время я сейчас на виду ну, вы стали в этом месяце лицом обложки forbes тоже знаете поздравляю Тут мы говорим о том что эта тема стала очень важна но ничего не меняется. Или меняется? Ну, не меняется таким способом, как нам бы хотелось. Сверху большим указом или приказом о реформе интернатов и так далее. Но зато меняется другим способом, таким низовым. Я в него, если честно, больше верю. Потому что, ну вот вы видели... Росток и Порхов в фильме «У Дудя». Это мой любимый, на самом деле, проект. Я всегда про него везде рассказываю. И очень люблю и Люка, который все это придумал. Довольны, на свободу вышли. Совершенно удивительную вещь, которую в каких-то других проектах, сопровождаемых проживания не так заметно. Они показывают, что любая свобода лучше не свободна. Потому что они же это все порхов, крошечный город, в Псковской области довольно депрессивный, и они у них как бы какая альтернатива. Человек, выходя из детского интерната, может поехать во взрослый интернат. А это все-таки государственная институция, там, кирпичный этот, там, дом, вода горячая, что там, еда гарантированная, ну, вообще как-то, а, туалет теплый. А может а, выбрать то, что предлагает им Михалюк. А Михалюк ему не предлагает никаких райских условий, он предлагает им такие же условия, в которых живут местные жители, то есть маленькие домики деревянные там, не знаю, дом 12 квадратных метров, вот мы были, там вещали парни, сортир на улице, печка. А люди выбирают э, ровно это, потому что это их собственная Свобода. Потому что это, это там, где ты свободный, и потому что там, где ты можешь делать выбор. Мы видели парня, которого Михалюк вытащил, ну, такого, как раньше вы сказали, с умственной отсталостью, такого очень простого, считать не умеет, писать не умеет, но при этом в деревне всем помогает. Вот у него этот крошечный там свой домик, туалет на улице, маленькая печурка. И Михалюк помог ему этот дом купить. И стоил этот дом, по-моему, 150 тысяч рублей, чтобы не собрать. Mm -hmm. Ну, то есть, просто сарайчик. Это такая вот половинка чего -то. И вот что этот человек делает? А до этого сколько Леша потратил на это силы? То есть он там 5 лет жил в тренировочном доме, научился там, не знаю, в магазин ходить, там штаны себе покупать. То, все, пятое-десятое. Потом вот переехал вот в этот отдельный домик, Чуть-чуть там, значит, обжился. Вот что он делает первым делом, как у него что-то появилось. Он сначала едет туда и забирает на эти 20 12 квадратных метров свою сестру из интерната. Потому что он-то свободный, а душа у него все это время рвется, что сестра там. И забирает сестру, они там начинают жить вдвоем. А потом еще через год он едет и забирает девчонку, в которую он был влюблен весь детский интернат. А еще через год она ему рожает ребеночка. Они его растят, и живут все втроем на этой квартире. И социальные работники помогают, все помогают, он работает, все работают, растет ребенок в семье, любимый. Это все происходит не потому, что кто-то в правительстве объявил реформу интерната. Потому что люди видят, что есть такие формы жизни, как в интернате, которые несовместимы с человеческим достоинством. Есть люди в России, которые не могут это терпеть. И поэтому эта реформа очень медленно. Но она движется вот так. Конечно, ей очень тяжело двигаться. И не потому, что у нас мало сил или там денег, а потому что у нас нет закона о распределенной опеке. Что такое распределенная опека? Распределенная опека ⁇ это такая, такая как бы, форма поддержки человека, который не может сам принимать все решения в своей жизни, которые позволяет эту поддержку распределить между разными участниками. Ну, вот чтобы привести пример. Это вообще везде есть. как В бы, любой стране это есть. Вот, например, как, как в интернате это устроено? Директор интерната – опекун всех недееспособных жителей своего интерната. Ну, их обычно, там, не знаю, 70%. Вот я, кстати, опеку ребенка, моя, моя дочка старшая, под опекой, и это очень серьезное и очень ответственное дело, я должен вам сказать. А вот директор интернета, например, может быть опекуном 700 человек. Это же невозможно. Да. И вот как он может, не знаю, успевает ли он посмотреть, у всех ли у них не выпала пломба, всем ли сделали профилактический осмотр. Все ли из них счастливы, не думаю. Кроме всего прочего, там есть еще одна странная вещь: директор интерната сам опекун своих людей и сам поставщик социальных услуг. Ведь он же он поставляет услуги: проживание, сопровождение, социальной реабилитации, психологической помощи. И вот он их сам заказывает и сам поставляет. Ну, в целом, это как бы, вы понимаете, вы как человек, который много э, работал там, с бизнес-тематикой, что-то не бывает, это конфликт интересов. Поэтому придите в любой интернет. вы увидите, 30-летние парни ни одного зуба. Девочки бритые все под нашим. Какой опекун потерпел бы такое по отношению к своему ребенку? Что говорит распределенная опека? Она говорит, э, давайте распределим опеку. Давайте, например, за финансовые операции будете отвечать, пусть там тот же директор, а, например, за здоровье а, и еще какие-нибудь решения другого характера будет отмечать соседка. Она всю жизнь любила этого мальчика. И даже не соседка, а мама, которая не справляется, очень часто же бывает, что ребенок живет, ну, там, взрослый ребенок живет в интернате, а мама его там навещает каждую субботу. Но она ничего не может поделать, потому что она не опекун. Да, закон о распределенной опеке говорит, давайте разрешим распределять опеку. А сколько таких людей в России? Я видела цифру 150 тысяч людей с особенностями ментального развития. Нет, Оль, 150 тысяч – это взрослых людей с ментальной инвалидностью, проживающих в психоневрологических интервью. То есть на самом деле гораздо больше? Конечно, конечно. Мне страшно задавать этот вопрос. Правда, страшно, но я думаю, что многие смелы в голове задают, и ну, его неудобно произнести. Но ты же постоянно наверняка сталкиваешься с этим вопросом, когда тебе это или в лоб спрашивают, или в комментариях пишут анонимно. Ну а зачем вообще этими людьми заниматься? Они же никакой пользы не приносят. А уж тем более зачем вам, зачем вам вступать в брак, зачем вам заводить детей, зачем вам плодить себе подобных? Прости за этот вопрос, но он... Куда ты денешься от него? Нет-нет, он хороший вопрос. Я как раз... Вот я, когда была помоложе, я так всегда злилась на такие вопросы и говорила, ой, если надо объяснять, то не надо объяснять. А сейчас, наоборот, жалею, надо было больше про это Конечно. говорить раньше, начинать, и было бы лучше. Я думаю, что, ну, наверное, много каких-то ответов существует. Я вот могу сказать, как, как я для себя и для своих людей на этот вопрос отвечаю. Мне кажется, что что то, что э, мы делаем борясь за права э, людей с инвалидностью, э, с ментальной инвалидностью, э, мы делаем не из жалости, э, а из э, борьбы за э, достоинство, в том числе от мое собственное достоинство. Вот, поэтому мне кажется, что то, что мы делаем, мы делаем не для себя. Я как бы сделала всё для того, чтобы в момент, когда я пополню э, группу людей с инвалидностью. Все было готово. В мире, в котором, если у меня родится ребенок с синдромом Дауна или аутизмом, я буду знать, что его возьмут в школу. Вот. Поэтому мне кажется, что это не борьба, это не борьба, как бы, это не жалость к людям с инвалидностью, да? это не борьба за их какое-то исключительное право. Это борьба за очень разнообразный, принимающий, достойный мир, в котором я бы очень хотела жить. Не хотела бы, чтобы дети были в Вот, поэтому вот я так на этот вопрос отвечаю. Я не знаю, какую должность тебе предложить, не знаю, министр здравоохранения или сразу президент, или давай поговорим с Богом, или поймаем золотую рыбку, лампу с джином, и у тебя есть возможность все изменить в этой системе. Как бы ты ее построила? Золотая рыбка, я хочу, чтобы. А, да, к сожалению, такого ответа на этот вопрос не существует. Я очень часто его сама себе задавала и думала, вот интересно, вот не знаю, вызвал бы меня сейчас какой-нибудь, не знаю, премьер-министр или мэр или кто-то, и сказал бы, ну ладно, вот выше же еле здоровы критиковать, а вот как бы хотите починить. Вот. Я подумала, что нет, что не хочу, потому что я... ну, мне кажется, что нельзя починить такую локальную вещь. Что для того, чтобы все починилось, очень много всего должно произойти. Сменяемость власти сила местной, муниципальной или там, региональной власти. Ощущение, что ты вот перед вот этим человеком отвечаешь. Вот за этот интернат, который тебя интересует, вот ты прям вот местом своим вот перед этой бабушкой отвечаешь. Пресса свободная да и так далее. Это поразительно. Когда меня спрашивают про реформу тюремной системы, я говорю, легко, но сначала реформа власти, и, конечно, свободные выборы, свободная пресса и общественный контроль, а потом уже все остальное. И тут то же самое. То есть все-таки мы все равно упираемся в выборы и, простите меня за банальность, демократию. Ну, мне кажется, что да. Мне кажется, что, что люди должны свое участие э, чувствовать вот, и, и иметь свой голос. Мы сейчас в панде очень стараемся над этим работать я ужасно этому радуюсь, я как-то не заметила, а уже к нам пришло какое-то количество людей, которым 30 лет, которые на 10-15 лет меня младше. И они пришли и первым делом говорят, что же мы за фонд такой, вот мы занимаемся правами людей с ментальными там, особенностями, а у нас даже в нашем совете фонда даже нет ни одного человека с инвалидностью ментальной. как же так может быть мы же они же у нас не представлены разве мы же узурпируем их права и за них говорим мы должны давать им голос вот. и, и мне так вот это понравилось я думаю, господи, какая стыдоба я столько я говорю про старые активистский слоган ничего для нас без нас а в своем собственном значит, у себя под носом не разглядела что мы действительно вот. и мы сейчас очень много говорим про то, что нужно давать голос, чаще брать интервью. Знаете, в Берлине много разных фондов. Есть один мне, хороший, такой замечательный ЛГБТ-фонд. Они недавно рассказывали мне про смену правления очередной, там, выборы. Рассказывали не только мне, но и другим людям. Говорят, а вот у нас раньше были в основном а, собственно, геи, а, лесбиянки, а вот сейчас у нас есть там два трансгендера, такой и такой. Значит, есть неопределившийся, есть еще вот это, вот это, вот это. А, и тут мой знакомый гей спрашивает: слушай, а геи то у вас правления не остались? Я говорю, Нет. Вот. Я хотела спросить то, о чем, я думаю, переживали очень многие. Это же была такая эпопея, вот и до сих пор мурашки, про мальчика Гора. Про мальчика Гора, который, который вы вывезли лечиться, в конце концов, в Лондон на две операции, на одну, на вторую. Очень тяжелый мальчик, который, слушайте, он такой красивый и такой быстро все схватывающий, с таким поразительным умом. Это был какой-то сериал, и потом его все-таки э, установила э, женщина Фатима. Э, э, как у него дела? Ну, я, я теперь как-то аккуратно, потому что у него теперь есть мама и он подросток, и в общем границы и все такое. Но коротко отвечу, что очень хорошо. Вот я, у меня есть возможность немножко за ним наблюдать. Вот они не очень хорошая семья. Это Хорошо. очень здорово, но в этот момент, когда вся эта эпопея происходила, вы писали о том, что, оказывается, есть и практикуется, в общем, довольно давно во всем мире, диагностирование и оперирование внутриутробное, когда происходит беременность, и докторы видят, что ребенок может родиться с большими особенностями в развитии, эта операция возможна и делается. Я вот сейчас думаю над тем, что медицина развивается, развивается, развивается, развивается, а вы говорите о том, что при этом людей с со особенностью становится все больше, больше, больше и больше. А, как же так? Медицина развивается, но она в том числе и диагностирует лучше. да, И огромное количество диагнозов, в которых мы раньше ничего не знали, просто не знают считали, что это тоска, или что кто-то дурит, или еще что-то, да, или что вот он просто такой родился. А теперь мы знаем и диагноз, и название уже дали этому диагнозу. И с той точки зрения, с которой мы им занимаюсь, я с такой очень социальной, да, тут важно не что диагнозов, например, становится больше, да, не что людей с этими диагнозами становится больше. А то, что для нас это все меньше и меньше значит. Вот. И мне кажется, что как бы моя работа, она скорее на... Да, совершенно э, все равно, что у вас за диагноз и как он называется, да, гораздо важнее. А, если у вас все для того, чтобы вы могли реализовывать свои права, учиться, работать, влюбляться и так далее. Если у вас родился ребенок с особенностями ментального развития, это не мешает ни вашему счастью несчастье ваших детей. Да? Да, да. Я, правда, много успела поездить и в Америке, и в Европе, и удивительным образом нигде не увидела прямо совершенно идеальной системы. Вот такого, чтобы родитель ребенка с особенностями говорил – у меня вообще никаких проблем нет. Это всегда родитель, который требует ну, много поддержки очень. И не только финансовой, это все-таки еще такое совершенно определенным образом устроенное сообщество вокруг него, которое должно включаться и работать. И мне кажется, что важнее этого вообще ничего нет. Я это в первый раз поняла, и это вот с удивительным образом, что я занимаюсь правами. Людей с ментальной инвалидностью, а если меня спросить а, при взгляде на кого, у меня больше всего сердца разрывается, я бы сказала, что при взгляде на молодых матерей. А, и вот когда женщина, а, когда у нее появляется ребенок, и не знаю, например, там ее муж проводит месяц с ней в декрете, но это еще в лучшем случае. Потом уходит на работу, и даже если у нее есть няни и бабушки, а если нет, так тем более у нас оказывается в очень одиноком положении. Вот. Я вот очень хорошо помню, что когда у меня появилась моя первая дочка, ей было полтора года, когда мы забрали, когда я избралась из дома ребенка. И у меня. Я жила на окраине, в таком окраином районе, и там было, было принято во дворе друг друга все знали, и было как-то очень принято как-то там собираться или вот что-то такое. И я выходила с ребенком во двор, там были такие простые, совершенно люди, такие простые женщины. Вот. И я помню, что они меня прямо как-то облепили таким вот плотным вот таким кольцом поддержки и помощи. Вот они как-то поняли, что, ну, вот, что я такая какая-то неопытная. И у меня сразу такой ребенок полуторалетний, что я в такой растерянности. Я так хорошо это помню. Они со мной ни о чем не разговаривали, как бы вот никаких таких вот глубоких каких-то бесед. Ничего не говорили. Какая ты молодец, усыновила ребенка. Ничего такого. Просто была какая-то такая вот поддержка, присутствия. Вот. и это было, конечно, вот классическая локал да, комьюнити, поддержка. И потом, когда моя там одна подруга родила в Англии, в Лондоне ребенка, то я увидела, что ей прям в роддоме дали телефон, и это было просто вот местное сообщество женщин, которое она позвонила и сказали: да-да-да, вот мы, как раз, женщины с маленькими детьми из вашего квартала, наш там следующий сбор завтра в 4 часа, вот на такой-то детской площадке, мы вас ждем. Вот. И все, и тут же она вот получила эту поддержку. Вот. Так что мне кажется, что это тоже важная часть. Что, да, важна там, финансовая поддержка, да, важно законодательство, важно там, поменяло ли общество свое. Так или... Но видеть, что у тебя на личной клетке живет соседка с ребенком с особенностями, что ей нужна просто твоя улыбка и поддержка, да, а не отвергнутый взгляд, мне кажется, это тоже очень важно. Вера, а мы... Стали лучше, мы стали добрее? О, не знаю, да мы были вроде ничего. Ой. Мне кажется. Вот. Не знаю, мне кажется, мы и были ничего. Нет, вот. Общество, общество готово, готово это все а, принять. И, а, и, и вот, вот а, просто передавать... Не знаю, в метро, в поезде, в самолете, просто на улице а, человека с ментальными особенностями. Говорит, а вот, а вот лучше дорогу перейти в этом месте, а Пойдем, парень, я тебе помогу. Ой, девчонка, мантик хорошенький, давай вот я помогу тебе купить мороженое. Не знаю, как. Ну, понимаете, там же это какой процесс? Это же процесс не про то, что мы вдруг в один момент все станем добрее и развернемся лицом к нашему значит, соседу с синдромом Данда. Это же так устроено, как бы... Э, как вот мы перестанем прятать людей в психоневрологические интернаты, их станет больше на улице, станем больше пандусов строить, больше выйдет людей на колясках, больше выйдет людей с инвалидностью на улице, мы их чаще будем видеть. Чаще будем видеть, быстрее привыкнем, привыкнем, перестанем пугаться. Потом твой же собственный сын скажет, Ой, у нас вот такой необычный мальчик в школе, ты же не будешь говорить, не подходи к нему, ну ты же тоже не дикарь. Вот. Ну, и так, и все, и, и, и не, ну, люди неплохие, мне кажется, люди просто чего-то не знают и к чему-то не привыкли, вот, и поэтому Ну, пусть она рухнут, опять наша общая тема. Вера, спасибо большое, удачи. Спасибо, спасибо, Оля.